Приветствую вас, мои родные подписчики. Я рада быть снова с вами. Это Дегурова Елена, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для рыбы. И начну я сейчас не с прогноза, а с подарков, мои родные. Мы приготовили для вас массу подарков на нашем канале в YouTube. Для того, чтобы их получить, вам надо перейти на наш канал, либо вы на нем находитесь. Если вы находитесь сейчас в соцсетях, нажмите на значок youtube на видео в правом нижнем углу и вы попадете на наш канал обязательно подпишитесь на канал чтобы быть в курсе всех новых подарков новых видео и а, все ссылочки на подарки вы найдете под этим видео на канале что же вас ждет в виде подарков подарок номер один вы же все знаете что сейчас период затмения коридор затмений первое затмение состоится 31 января уже вот вот буквально с Скоро второе затмение 15 февраля и сам коридор затмений продлится практически до конца февраля. Вот. Как использовать максимально это время? Действительно, мне присылали огромное количество видео, прогнозов различных, таких пугалок, страшилок, что это ужасное время. Вот, хоть вот ложись и лежи в черной и темной комнате в это время ничего подобного. Это период возможностей миллионеров, это не простой период, это магический период. И именно это затмение принесет огромное количество возможностей. Вот как углядеть свои возможности, потому что у каждого знака свои возможности. Как углядеть эти возможности, каким образом этим воспользоваться, как эффективно и в каком направлении двигаться, а в каком не надо двигаться, вы узнаете как раз-таки с первого подарка это будет ссылка на запись встречи прогноз на период коридора затмений второй подарок это закрытая встреча она доступна только вам по ссылке те кто в общем то будет у нас на канале это с видео о том как я пришла к энерго вибрационным практикам прогнозам что такое почему именно энерго вибрационные прогнозы как они рождаются я очень много рассказываю там несмотря о том что о себе о своем пути целителя и вы сами сможете на моем рассказе на примере моего рассказа узнать знаки вселенной как она нам их направляет как их считывать и многие многие другие секреты это очень интересно третий подарок который вас ожидает это самый любимый подарок наших читателей наших зрителей наших подписчиков это энерговибрационная практика магнит для денег быстрые деньги вы используя ее вы становитесь буквально магнитом для денег вы их начинаете притягивать намного легче вам где-то кто-то отдает долги, вы любимые э, товары, которые вы хотели, давно вы получаете со скидкой, либо вам просто дарят подарки, то есть это уникальная практика, которая дает не, не, прям нереальные возможности, конечно, не миллиарды с небес, тем не менее, мои дорогие, согласитесь, что улучшение финансовой сферы, оно всегда хочется, и при том еще вчера. И четвертый подарок, который вас ожидает, это моя книга, учебник по ремонту жизни, это настоящая инструкция по, для вашего вашего подсознания для привлечения вашего желания, для того, чтобы оно легче исполнилось, то есть как формировать, как давать задание своему подсознанию, чтобы оно само вместо вас работало, и вот об этом все, пошаговая инструкция, берите и пользуйтесь, и еще один подарок. Мы а, в течение более чем трех лет я проводила индивидуальные в основном занятия, а, сеансы энерго-вибрационные и не выпускала их вот для людей в большом количестве, потому что ну я все это экспериментировала, пробовала, проверяла и сегодня я могу смело уже заявлять о том, что энерго-вибрационные сеансы дают просто уникальные возможности, они пробуждают вас, ваши ресурсы, выстраивают события жизни так, как будет во благо для вас. и вот именно это уникальное время коридора затмений мы проводим три потока сеансов энерговибрационных сеансов тремя мастерами это будут просто невероятные а, возможности. Почему? Потому что мы будем проводить не просто тематические энерговибрационные сеансы, но это будет, во-первых, три мастера, я и еще два мастера, которых я инициировала уже на работу с вибрациями. Во-вторых, мы будем затрагивать активацию вашего здоровья а, на исцеление, на омоложение организма, на улучшение вашего общего состояния. Второй момент, мы будем а, затрагивать тему отношений, улучшения или привлечения вы будете выбирать сами третий момент это конечно же финансовая сторона куда же без нее мои родные четвертая активация это общий успех для того чтобы усилить все что мы будем делать в предыдущие дни и пятое это активация вашего счастья Пять дней по два сеанса в день то есть 10 сеансов и все это с огромными скидками при том с тремя профессионалами Скорее переходите по ссылочкам, записывайте сеансы, пока есть еще немножко на некоторые потоки свободные места. А теперь я перейду к прогнозу, мои родные. Но что рыбки? Достаточно непростая у вас будет неделя, а зато кто предупрежден, тот вооружен, согласитесь. Рыбы на этой неделе могут пострадать от представителей власти и закона. Возможно, вам предъявят штрафные санкции за какие-либо нарушения. Типичная ситуация тут может быть связана с нарушениями правил дорожного движения при вождении автомобиля. Могут быть и другие ограничения. Ну, например, если вы имеете свой бизнес, то тут могут быть попытки поймать вас на нарушениях поэтому аккуратно аккуратно мои родные затмение на вас вот таким образом повлияет кстати как это лучше выкрутить вы узнаете как раз из нашего подарка прогноза на затмение что касается любовных отношений то события этой недели станут настоящим праздником для рыб в общем то не везет в деньгах повезет в любви и ваши любовные дела будут достаточно стабильны если положить не определено, я рекомендую вам идти точнее, ну, не идти на, на поводу у вдохновения и не, не форсировать события. Это прекрасная неделя для оттачивания искусства флирта, но серьезные отношения могут э, в будущем доставить вам проблемы. Не самое лучшее время для серьезных отношений. Если в вашем раване все идет гладко, то постарайтесь добавить положительных эмоций себе и партнеру, особенно в начале недели. Хорошо, если есть общий источник вдохновения, и он совпадает с идеями, с планами, со вкусами вашего партнера, в общем-то, отвлекитесь от бытия и, в общем-то, Устройте романтическую неделю по возможности. Что касаемо финансов на этой неделе, то у рыб на этой неделе могут удачно сложиться внешние обстоятельства, что может привести к успеху в карьере в целом. Вам могут неожиданно предложить повышение в должности. Также не исключено получение денежной премии в размере, превосходящем ваши ожидания. Вместе с тем будьте осмотрительнее при выполнении своей работы. Не забывайте о соблюдении норм закона и служебных инструкций, а в противном случае могут быть неприятности от представителей э, властей и не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки и в общем-то все в таком роде, поэтому аккуратно, пожалуйста, дорогие наши рыбки, в любом случае мы желаем вам прекрасной недели, пусть она будет одной из самых лучших недель в вашей жизни, а дальше мы вам еще пожелаем, делитесь максимально со своими друзьями, пусть они тоже получатся получают предостережение, где и как подстелить соломки. Ваша благодарность, ваша реакция положительная. Это, конечно же, ваши лайки, репосты. А мы желаем вам счастья. С вами была Елена Дегурова, Содружество жителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.